Перепробовали все возможные стандартные стратегии в разных комбинациях и с разными настройками? А результат вас не устраивает? Тогда может пора обратить внимание на работу с аудиториями? Привет! Меня зовут Александр, и последние несколько лет я работаю с таргетированной рекламой в WebCom Group. Работа с аудиториями осуществляется в разделе «Аудитории» в интерфейсе MyTarget. Перейдя сюда, в левой части экрана вы увидите меню, которое состоит из трех разделов. Аудиторные сегменты, источники данных и общие сегменты. В части источники данных вы выбираете ту аудиторию пользователей, с которой вы хотите работать. Другими словами, если я хочу показывать рекламу пользователям на основе собственных данных, email-адресов, телефонов, посетителям нашего корпоративного сайта, участникам групп в социальных сетях или другим пользователям, которых можно выбрать в качестве целевой аудитории, Сначала нам нужно работать в этом разделе. Мы переходим в раздел «Группы ОК и ВК». В поисковике вводим ссылку на группу или ее название. Мы видим выпадающее меню с разделением на Одноклассники и ВКонтакте. Выбираем нужную группу или добавляем все сразу. Жмем кнопку «Добавить». После чего одна или несколько выбранных групп отображаются в нашем списке. Полный список источников данных и их описание доступно по ссылке в описании под роликом. После того, как мы определились с тем, кому мы хотим показывать рекламу и кто будет выступать нашим источником данных, переходим в раздел с аудиторными сегментами, в список сегментов. В этом разделе работа строится в таком ключе, что у нас появляется возможность дополнительно сегментировать выбранный нами ранее источник данных. Жмем кнопку «Добавить аудиторный сегмент», выбираем источник данных в списке, который мы хотим задействовать. Добавляем дополнительное условие, которому должна соответствовать наша аудитория. То есть, ограничиваем аудиторию в соответствии с выбранными правилами. Важно, что для каждого источника данных условия индивидуальны. А если вложенных фильтров для вас мало и вам нужно скрестить несколько таких сегментов между собой в один, определить правила учета пользователей, пересечь между собой несколько сегментов. Вам помогут дополнительные условия. Сложение условий, пересечение условий, отрицание условий и соответствие правил. О них можно более подробно ознакомиться в ссылке под роликом. Даем максимально подробное название нашему сегменту и сохраняем его. Нам остается только применить его в настройках рекламной кампании в разделе «Сегменты». Все готово. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!